Да, чат. Чат. Чат. Чат. чат. Ага, да, все, Женя, я вижу. То есть, получается, либо смотрим чат, либо, либо друг друга. Да. Может, друг даже и так? Друг привет, ребята, не... ребята. О, Евгений Витальевич, привет. мы дождались. Вот так. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Прошу прощения. Так, хорошо. Что у нас тут есть? И Тише будет. Так, нормально. Не понял Евгений Авомлинский здесь. Сергей Дариус Пальмы нам показывает очень Эти хорошо. включается, следующий раз включится. Хорошо. Так. Опять, как всегда, не успеваю, не рассчитываю все по времени. ёшкин кот видите, вот тут еще попутно еще физику учу с ребенком. Ускорение свободного падения. Я думаю, в кратчатнике начну. Время дохватился уже, ёшкин кот включился здесь. Но я специально, видишь, у тебя разыто у меня было, чтобы... Заходили в комнату, потом я только разрешал вам зайти. В этот раз сделал, чтобы напрямую сразу заскакивали, чтобы вы могли даже между собой еще без меня работать. Вот У нас цель-то ведь, мы так-то, когда я один, и вы меня все слушаете внимательно, это мы на YouTube нормально работаем. А здесь-то у нас важно в том, чтобы вы еще и между собой могли как-то работать, коммуницировать, обмениваться опытом. А я, может быть, вообще буду в сторонке стоять и за вами наблюдать. Если это будет, это будет вообще круто у нас. Сегодня как раз у нас. Ты Алексей уже рассказал ребятам, то нет, что там, чего как. Так я же интригу держу, я так. За травочки только бросаю, и все. Да, он сказал, что мы ребни плетки приготовили уже. Да, Довольно-таки неожиданно там у нас такой появился ракурс. Вот, в испытаниях. Но ну, это нормально. Это все равно еще, я думаю, что не дотянуть ему до этой, когда я испытывал э, кормопоилку, свою знаменитую. Да? Вот. Я, я думаю, что здесь есть вариант какой-то. У кормопоилки вариантов не было вообще сразу. Э, ну, вкратце, то есть расточительно, Оказалось, да, это дело. То Вот сейчас как раз попробуем разобраться, но я не знаю, или мне уйти в Крочатник, или здесь побыть. Я думаю, я пока начну предысторию, прелюдию, а вы дойдете до Крочатника и разберем. Ага, ага, ага. Так, ну мне еще надо так, зарядки, ладно? давайте я здесь на копе пока отключаюсь я потом значит сразу еще ребята я забыл опять написать в этой в прелюдии там да Но здесь кто есть уже или что раз всех предупреждай потом что у нас же здесь сколько они там 40 минут и выключают uh -huh. зум то, uh -huh. вот. то есть есть, да. есть есть предупреждение поэтому ребята не стесняйтесь как только пропало, снова заходите на ссылку, по ссылке снова заходите, новая трансляция будет снова организована. По той, по той же самой ссылке снова заходим и снова все работает. Всем понятно это? Да, да, да. Вот у меня вылетело, я вот данного зашел и все нормально. Нет, я про то говорю, что ее зум, вот эту трансляцию зум по истечении 30-40 минут, он ее прекращает. То есть у меня же бесплатный тариф, у меня денег нет, чтобы платное там делать. А бесплатное, то есть там время ограничено. Все, и он ее прекращает. Так вот, вы не, вы не теряетесь, то есть вы снова, когда это все прекратилось, снова заходите туда по ссылке, и новая трансляция по этой же ссылке будет снова работать 40 минут. И так можно до бесконечности. Все, поняли. Понял. Так. Все, давайте я пошел. Так, что-то у нас тут в чате еще -то, что -то написал. Я все очень внимательно слушаю, Евгений, Новоминске, понятно. Мало слушать, надо еще и говорить. У нас микрофоны не в Женя, Женя, у нас на работе, и поэтому отрапортовал, что может только писать. Поэтому... Очень хорошо. Ну, нормально. Все, приехали. Ладно, я отключаюсь, я пошел туда. Так, а как мне отключиться, чтобы э, не выключить конференцию? А то у меня тут кнопка завершить. Ну, давайте давайте через 10 минут подключимся. Или через 5. Не надо, не надо, не надо. Давай, общайтесь. если завершить, сейчас я нажму кнопку завершить. Если завершится... Полностью, туда с ну, того. Вам надо выйти вот справа, углу. Я же с компа, Андроник. А, все понял. Все, все, все, понял. Да ничего заново. Зайдем. А, нормально, нормально. он мне говорит это. А, я даже могу назначить модератора. О, Кубрак, я тебя назначаю. То есть мне говорит выйти из конференции и спрашивает. Назначить нового организатора. Алексей, ты новый организатор.